Ну что, всем привет, мои дорогие любимые наглядные. Тут продолжаем. Кенши. Сегодня с вебой. Всем привет, обязательно подпишитесь. Написано. В рамочке там лайкосики. Все приветствуется. Колокольчики тоже можете поставить, чтобы не пропускать новые видео. Так, что, мы тут отлеживаемся, да? Так, медицина все есть. Это, наверное, тут после какой-то драки уже там. Ну да. Давай пока промотаем. Так, вы кто? Пацаны, вы кто? Голодные бандиты, прям на меня идут, да? Я -я -я -я. А хафти у меня нет, у меня в принципе бояться нечего. Сейчас отпинают, блин, я а тут дальше продолжу валяться. И он со мной говорит, касаю уже этого ката. Поверь, мелкота, ты не хочешь сражаться с... Ясно? Ну, начинает Месилова. карты мне все равно не отберут они хм. ладно больше так делать не надо все равно ты от меня ничего не, не, не отберешь все давай-ка нормально уже отлежимся потому что мы были действительно полумертными Чуть крепости, чуть того, чуть этого. Же Перегруз 20%. Но это, наверное, из-за... Ай, из-за чего? Из-за доспехов, может? Перегруз 18. Тяжеловато, пока они нам, да? Что, надо отхиливаться. Какой у нас тут город есть? Queen, Hub. короче а что там еще по параметрам богастров взлом скрытность э, ворот 24 боевое искусство 7 мы уже на той стадии, когда боевое искусство это уже нету смысла качать по-моему их на этом на стенде хотя блин там по-моему как попадется там по-моему может даже до 17 он догоняет их знает. Но мы сейчас чисто за счет уворотов, мы больше уворачиваемся и меньше получаем. Не знаю. Ну что-то какие-то тут голодные бандиты, по-моему, раньше, когда я играл в Кенши. Когда, короче, раньше играл в Кенши, по-моему, на них как-то побыстрее можно было вкачиваться с этими голодными бандитами. Ну что, сейчас по сути, ради этого и тусим. Вот они, да? А с чем сражаетесь? голодные бандиты, пыльные бандиты. Ну, слушай. Мне нравится, что вас тут так много. Сейчас вам кого-то побьют. Мы опять пойдем, посмотрим интересуемся вот там еще какие-то замесы с кем-то оба владельцы с бандитами да, холодные бандитами. ну слушай тут кача прям недостаточно я же по моему кстати или в прошлом либо за прошлом видео я же это, по моему увеличил количество не знаю писею противников тружественных персонажей короче всех И его искусство 10 плюс 4 это вот нам наш костюм этот дает <соспит> блин может самого себя сдать я не знаю <соспит> нанять какого-нибудь персонажа там за 1000 картов в нейтральном городе взять себе на спину, принести сдать, получить 91 500 и сбежать потом. Даже не знаю, это как обуц, наверное, может. Но просто деньги, они тут вроде как есть, и при желании, но ну, там их можно очень быстро зарабатывать, и... и ради этого нанимать второго персонажа, делать вот это, отпускать его. в пик знает пока голодных бандитов побить не могу, блин. А мне тут целая задача, блин, вынести святую нацию. Это вот начинать надо вот святые шахты, там, святая военная база. Так, понемножку так рядышком стоять, там, драться, с ними драться. Все, отхилялся Давай демонтаж. Забирай спальный мешок. Перетастивай его все в рюкзак. О, ну и пошли искать кого-нибудь. Ты кто? Варышинобин. Ну это вроде как наши пацаны. Хотя, по-моему, когда последний раз мы были в хабе, у нас немножко обиделись. Голодные бандиты, Вин, да? Ну что, теперь я на вас, раненых нападаю ну, сейчас я опять получу пизделей но ну, 1-3 пока я не вывожу левая нога блять только левая нога я без сознания уже а вы с меня ничего не возьмете все равно да? еще немножко подкачались 47. Ой, ой Где там, блять, стройка это Тройка, лагере, спальник. Давай. Стройся, спальник. Спальник будешь строить. Давай-ка ты не подожди. Э -э, первую помощь. Наложи шину себе там. Вот давай дырхни дальше. что там много, а вообще чуть-чуть потратилось. Там на пятерку. Чуть под... Блин, может реально какое оружие взять, я не знаю. Не, короче, давайте так. План такой. Я ночью ворую какого-нибудь бомжа. Ну, типа, надо подойти, когда там целый лагерь идет, который не стырится. Короче, глушаю сзади какого-нибудь бомжа, ворую его. А потом... Потом отаскиваю его куда-нибудь. И там, короче, с ним начинаю замесы устраивать. Потому что я смотрю, блин, прибегает там три рыла, блин, дает мне быстро, и все. Хотя это, блин, просто бандиты голодные, я не знаю. Это столько раз уже с ними дрался, блин. Я, по идее, уже должен выносить их там. Раньше оно типа так было. Я фиг знает, может, этот ну... Но... Шкаф скрытности дает, только и опыт отлезть, и все. Легкая ножа считается. То это сейчас чисто из-за дамага, там он еще меньше. Сейчас какие-нибудь бомжей опять найду. Вон там какие-то замеса Ну блин, я чисто за счет у воротов. Я вообще, типа, не должен получать уже на этом уровне. У меня у ворота там. Так, я не то отхэл немного. У ворот, 28. Ничего боевой искусство так медленно идет. Ой, не понимаю после за костюма реально блин не ну он плюсом плюсом плюсует но ну, защита ближнего бою отнимает сейчас чуть-чуть левая нога под хилится Ладно, давай, короче, демонтаж пофигу. Давай, бери этот спальный мешок. Сразу сюда его суй. Перегруза не было. Блять, или силу покачать немного. вот ну, у тебя там по силе, кстати. Сила 7. Потому что реально мне просто силы не хватает. И надо с перегрузом таким побегать. Ну, блин, тут сейчас только целей хороших как Чтобы владельцев. Подожди, а ты не возражаешь, если я... Подожди, а сколько у тебя Блять, ну он долго будет хилиться. А, их уже взяли, типа, в рабство. Ну, типа, отнимать... Бить их сейчас, это, типа, смысла нет, потому что на меня эти нападут и опять. И опять попаду в неприятную ситуацию. Вот здесь какие-то бомжи, блядь, бьются. Голодные бандиты и пыльные бандиты. Хрен. эти не слаще. Давай одного запинаем вот этого. Рубалетчик. Бля, все сразу Ну, смотрите, один на один плюс-минус. Он там не попадает, ну и мы что-то нанести по нему ничего не можем. То есть только качка как бы идет вот так вот. О, один раз блин, и все. Этот в ауте. Хм. Ладно, не будем, наверное, обузить этим методом. Но он нас подтрепал немного, блядь. Это сейчас, я не знаю, это сейчас опять что ли идти, блин, ложиться. Опять это, блин. Строить спальник, блять. Готово. Ну чё, прокачка, блин, чё, чё нет? Чуть поднялась по-моему, даже. Один на один с этим с, с пыльным он нормально он выводит. Бежал. Но у них там заваруха, блин, она долго не будет заканчиваться еще. Это радует. Что это тут за чудо ползет? Братан, <связать> все нормально. Не можешь определиться, куда тебе дальше. Это смотрите. О, подожди, кто там? Рыбовладельцы? Нет, пыльные бандиты. Но эти, слушайте, эти меня точно отбинают там. С большим шансом какого-нибудь хого Пыльные чуть поопаснее, ребята. Где они там уже ушли? Ушли куда-то уже. Сейчас чуть-чуть опять дохилюсь. Ну, чем кстати подожди медицина может он качается инженер полевой медик 13 что мне казалось что она все быстрее должно качаться То есть при параметрах скрытность 83 убийство 49 взлом 65 так один Слушай, может реально какую-палку, блядь, взять их палкой лупить? Качать всю ворота, потом уже переходить, блин, на. На рукопашник. Рукопашником становиться. Ай, давай, ладно, уже возьму какую-нибудь. Где там еще замесы продолжаются? Тут продолжаются. Пыльные бандиты пока вин, да? Ну, сейчас меня опять тут накостыляют. Ну, все, накостыляли. Братан, ты с меня взять ничего не сможешь. Я ни хега нету. Ну, только что крепость качаю, блядь. Давай. Да, охиляйся. Друзья, это за лупу по, по мне стреляет? Ну, один на один. Давай сейчас свое добро его продам. Боты тоже у тебя такие, знаешь, чисто реально на продажу. Да нафига у меня же этот э, рюкзак есть? Нафига мне с перегрузом бегать? Ради силы. Ну, как вариант. Восприятие. Здесь голова 90%. М -м -м -м -м. Чисто восприятие. Друзья, а мой что дает? 23,80. такое ладно ну, чё братан без обид я тебя там немножко побрал о подожди сейчас может быть как не получится подфармить я могу с животным обобрать вот эта фигня-то какая блин сейчас я самое дешевое выложу сападись я забирай болтать ничего не стоит фигня твоя вот это вот давай арбалет И оставь себе тоже фигня Ну, с них, короче, имеет смысл только эти, блин. Защиту сердца снимать и все. Давай, давай, качаем дальше. Все, давай. И меня губанули. Прикинь. задел меня там под конец. Ничего, сейчас отлежимся. Животинки. Возьму мяско, наверное отбегу в сторону, в сторону поем где-нибудь ну она достаточно хорошо стоит как бы это мясо или, блять, его выкидываешь или что короче пофиг давай лагерь короче мути тут где-нибудь Лагерь, спальник. И костёпчик, короче, сюда рядом ставь. И на костёпчике, короче, мы по пожарим хавку. Ты куда? Давай, отдыхай. О, уже он автоматом закинул. А больше пить он не хочет. Все, хаваем. Похавал. Может, город сходить продать все это. Ну, потому что пыльный бандиты, они, скорее всего, у нас берут еду. Я имею в виду больше, не еду продать, а доспехи вот эту. вот. Ну такое. Сейчас опять хил Так, кто? Это эти, наверное, фермеры, кочевники. Опасности нам не представляют. откатся пыльных бандитов я даже не знал что они тут есть что тут были неподалеку и может реально сходить в город городе оружие нормально купить какое нет фигню с которой они там воюют эти пыльные бандиты и голодные Блин, хочется обручную, блин. Как бы боевые искусства, они, по-моему, качаются только когда руками терешься. Хм. Ну ч, ждем? кто там не идет какие-то люди дош кресом шеков да. да если кусочек возьми там а нужно все так брать иначе он перестает короче жарить еду Все. Кастрик демонтировал. Ну все, мне сейчас, короче, тупо в город надо продаваться. Спальник еще свой забрать. Ну, слотов думаю, хватит там. Д, да. да. Сейчас пойдем уже кого-то. Блять. Голодные бандиты. Ну, давай-ка, я не знаю, блин, давай ты выложишь это все. Я сейчас опять людей получим. уже нет, давай-ка я слорую одного бандита. тебя Ай-яй-яй-яй-яй, не получился тихий нокаут. Что у меня сейчас тут точно нокаутируют? Ну и пофиг. Прокачка есть прокачка. Одному там влупил пяткой. Сейчас дальше отлеживаться. Пацаны, блядь, я не договорил. Ты где... Ч быстрые, а? Пацаны, блять. Ай-яй-яй. Ладно, коротенькая, наверное, серия будет у нас сегодня. Я только мясо соберу. Короче, пацаны, спасибо, что смотрели. Всех люблю, целую. Всем пока.